В США почти завершена сборка первого бесшумного сверхзвукового самолета. Американская компания Lockheed Martin завершает сборку экспериментального сверхзвукового самолета x 59 По информации издания The Drive, летательная машина имеет самый длинный нос из всех самолетов такого размера. Чтобы видеть перед собой, пилот будет вынужден использовать систему внешнего ведения External Vision System XS, основанную на видеокамерах высокого разрешения. Причудливо выглядящая морда X-59 является частью общей конструкции, разработанной для уменьшения силы сверхзвуковых ударов, которые долгое время были препятствием на пути коммерческих сверхзвуковых рейсов. Первый полет новый самолет должен совершить в конце этого года. Бесшумность X59 будет состоять в том, что звуковой удар реактивного самолета будет едва слышен. Однако до того, как начать полноценную эксплуатацию самолета, конструкторы должны провести ряд исследований. Необходимо узнать, сможет ли X-59 выдерживать ожидаемые нагрузки, включая полет в условиях турбулентности, маневрирования, многочисленные взлеты и посадки. Встроенные в x 59 датчики дадут представление о нагрузках при полете. Первый реальный полет разработки должен состояться в конце 2022 года. В случае успеха проекта NASA будет использовать самолет для коммерческих полетов, или, возможно, предоставит его американским военным. Ожидается, что Х-59 Куэ будет летать со скоростью 1510 км в час на высоте примерно 16800 метров он будет отличаться низким уровнем звукового давления, то есть сможет летать, не издавая сильного шума, который может потревожить людей на земле. По данным НАСА, в настоящее время в самолете использованы шасси от истребителя F-16, фонарь кабины от учебно-тренировочного Т-38, часть двигателя от самолета-разведчика u 2 и ручка управления от истребителя-невидимки F-117. Всем спасибо за просмотр.